Я так понял, скам перешел на новый движок какой-то Что, как бы... Графика лучше должна стать была Меньше подлагал и... Что там стабильной... Стабильная синхронизация серверов Did <laughs> you? Нахуя это делать, блядь?